Добрый день, здравствуйте! Продолжаем разговор о рунах и сегодня, 14 мая, у нас четвертая встреча. Когда-то это тайное знание было доступно только посвященным, но сегодня любой может прикоснуться к нему, если пожелает, конечно. Это возможность научиться говорить на языке энергии Вселенной и развить своего рода контроль над собственной жизнью. На предыдущих встречах я старалась простым и понятным языком рассказывать о значении каждой руны, ее проявлении и о том, как адаптироваться к их энергиям. Принципе, составления и использования рунических формул и комбинаций, поверьте. Нельзя изучать с экрана таким публичным образом, потому что это индивидуальный процесс. И для этого вам понадобится хороший практик, знающий преподаватель или вы сами. Нужно будет проложить собственный путь, основанный на поиске литературы, многочисленных ошибках и постоянном анализе. Я просто даю вам информацию и хочу сказать еще раз, и донести до вас главное, что руны это язык энергии. Сама руна это определенный тип энергии, который изображается как символ и который может помочь вам привлечь определенную энергию. Пока существует видимый и невидимый мир, будет существовать энергия и наоборот. В своей жизни много раз. Вы испытывали разные вариации энергии, но в этих ситуациях вы не знали, как ими, как ими совладать. Вспомните ту пустоту, холод, который окутывает все тело, как паутина иногда. Или когда ты чувствуешь, что у тебя больше нет опоры под ногами, и ты говоришь «я больше не могу». Или то наполняющее теплое чувство, когда смотришь на успехи своего ребенка, друзей, или когда ты сердишься, расстраиваешься, отчаиваешься. Это те виды энергии, которые вы прошли, соприкоснулись, но не осознали их. Возможно, научиться их трансформировать, это возможно. И умея ими распоряжаться, превращать их в полезные энергии для себя. Если не ошибаюсь, при второй встрече мы, по вашим просьбам, я обещала, что опишу значение рун одним-двумя ключевыми словами, чтобы вы могли пользоваться этим как быстрой подсказкой. Надо сказать, задача, конечно, непростая, потому что об одной руне можно говорить долго, да и у разных людей они проявляют себя по-разному. Следовательно, старший футат и первая руна. Фэху символ, имущество, материальное благополучие, деньги, используется для достижения материального успеха и духовного обогащения. Урус сила. Турисас победа. Ансус уста, разговор, общение, Бог. Райдо путь, дорога, Кану или кену, оба варианта правильные, факен. Гебу, Союз, Соглашение, подарок. Буньо, прибыль, радость, успех. Девятая руна Хагалас, град, разрушение и строительство нового на руинах. Десятая руна наутиз, нужда, аскетизм, воздержание. Руна Иса, Лед. Помни, помните, наверное, она замораживает все. Двенадцатая руна – ира, стабильность, год. Эвас защита, равновесие. Четырнадцатая руна – перто, олицетворяет птицу феникс. Пятнадцатая – Альгис все виды защиты. Например, в связке с наутизмом или удалом, защищает жилье, транспорт, помещение и тому подобное. Шестнадцатая руна soul, солнце, свет, тепло. Тейвас, семнадцатая руна, сила, справедливость мгновенно принимает правильное решение. Обратите внимание, тринадцатая руна Эйвас, шестнадцатая тейвас, а девятнадцатая руна ЭВАЗ. И названия отличаются на одну букву. Вначале я часто, например, их путала. Значит, у нас есть три руны таких похожих по названию. Это Эйвас, Тейвас и ЭВАС. Восемнадцатая руна Беркана. Это женщина, ее женственная, нежная и заботливая энергия. Девятнадцатая руна Эвас лошадь, которая мирно выведет вас из сложной ситуации. В то время как в одиночку вы уже не справитесь с проблемой. Манас – человек, личность, индивидуальность. Лагус – вода, поток воды. Суть его в том, чтобы адаптироваться к ситуации, принять ее. 22 руна – ингус. Итог, дары, урожай. Одал – «Семья», «Очаг», «Традиции», «Родина». И последняя, 24-я руна «Дагаз», «День», «Свет», «Новый цикл». Вот 24 руны вкратце, то есть для начала следует элементарно знать название рун хотя бы. А в принципе процесс изучения рун, поверьте мне, бесконечен. Разные руны в разных ситуациях могут представиться вам абсолютно с новой или иной стороны. Но базовые знания необходимы. Сегодня я прощаюсь с вами. И, как всегда, желаю вам мира и здоровья. До свидания.